прошлая серия оказалась немножко коротковатой но ничего ничего страшного зато сейчас мы приложим и все будет четенько. но 15 минут времени нет, ничего страшного. зато зато это было быстро прикольно и понятно сегодня теперь нас ждет урон по фуронски. вот это тоже к классно сделал мне нравится вообще все по моему классно сделал игра по моему стараться не память не изменяет и все прекрасно и все красиво так долго загрузка конечно Сохранение, сразу же Я хочу, чтобы ты собрал все мозговые стволы, которые уцелели после трансляции сигнала И заодно, пока будешь собирать стволы, извлеки еще пару несколько свеженьких мозгов материал уже у человеческих существ Так, соберите свежую ДНК, соберите перегруженные стволовые мозги, хорошо Так, опустите кнопку Анальный зонд Отпустите кнопку, когда вспыхнет, чтобы зондировать объект Извлеките мозг Посмертно удерживаете. Ага. Так, новейший мультифункциональный дальней зонд позволяет вынимать и собирать мозги с безопасного расстояния. Но помни, используй только разрешение. Читай инструкцию. Так, автоматически извлекает систему, упрощает процедуру сбора фронтской ДНК. У людишек извлекать гарантирует, что фронтская ДНК будет извлечена из мозгового ствола самым надежным образом. Мистер Покс извлекает ДНК, а подчищает все, что остается. Работа грязная. Ну, кто-то же должен этим заниматься. Гастро... три 3 девятки. Анальные зонды собирают мозговые стволы. Это понятно. Так, ну допустим. Ага, Маня скрип, ты получил перегруженный мозгового осталось всего 11, я понимаю Может оказаться что-то там А что происходит А почему я не могу? А, все, он через жопу это делает Жестоко, но работает Блин, а прикольно Бля, это так сложно, оказывается. Куда ты целишься-то? И что ты не попал? Да как так-то, он должен жопы ко мне стоять, что ли? Понятно. Чай военных поубивают, а они мешают. Да ладно, это что реально должно быть? Сзади происходит. Перееду, перееду. Ну ладно, хорошо, мы так заберем мозги ничего. А так можно? Так, что-то я не пойму. Стоп. Я думаю, что можно сейчас поменять обличие и спрятаться, в принципе, да? А, ага, хорошо. Все. Блять! Летим, летим, летим, летим. Так, нифига не огромные здесь. Ах ты же сука! Отлично получилось. Ну блин, да как он так работает-то? Вот реально, как он так работает? Что-то не понимаю нифига. О, нифига. Ох, вы же суки. Не, ребят, это вы уже совсем перегнули. Вас тут слишком много просто. Да как так-то как же нужно вот реально это right делать правильно right это неинтересно right просто Значит не так я пока не понимаю, что, как это делается правильно, поэтому пока сделаем вот так. У них просто реально что-то много здесь, собралось тут всяких. Пока нужно понять, как правильно собирать мозги. Так, импульсивные мины, а, ну это понятно, они излучают пси излучения, это понятно все. Вот у него получилось. Он, наверное, потому что он был отвлек. Потому что я его отвлек. Так, что-то произошло. Сейчас он взорвется. Ага. Ага. Да как так-то? Вот как ее реально использовать правильно? Так что это такое? Я не понимаю. Да отстаньте вы от меня, потеряете вы меня уже. Потеряли? Да, Блять! Ебать их там вообще пиздец! Блин, как они меня бесит уже. У них просто слишком много. Во, отлично. Вот nice у нее нормально, раз работало. И на нем сейчас сработает, да? <laughs> Прикольно. Так. На ком-то работает, на ком-то нет. Я что-то не очень понял, как это работает, конечно. Вот. На нем сработало. Что-то я не понимаю, конечно, как это работает. А может на нем надо просто прицел держать? Блин, а реально, походу? А что это я так тупил, получается? Блин, а реально? Сейчас же вы такие быстрые-то? Сколько мне еще надо? Перегруженные мозговые стволы? Еще до хуя надо. Отлично. Еще сейчас одного заберем. Прекрасно. я на нем не сработает. Тихо, тихо, тихо. Так. А, все, анальный зонт мне больше не нужен. А я что-то туплю. Я думаю, мне надо через анальный зонд собирать. Так, соберите свежий ДНК, используйте анальный зонд, соберите перегруженные стволовые мозги. Они такие большие здесь, капец. что то не взял-то. Я из этого типа оружия себе сделал. Ну, эти патроны. Ага. Еще два осталось. А, ага, хорошо. Хорошо. Я рисковый парень. Так, порядок. перегруженные мозги... мозги собраны. Все, Изи? Типа, выполнила? Ну я, конечно, долго тупил, но зато выполнил изи. Полтора царя заработал. Нормально. Так, странный снайпер возвращается. 16 трупов, загадочный стрелок на Кленси-стрит. Да, только вот я это... Летал, и все меня видели, и вообще все меня видели. Так, мне нужно что? <laughs> он увеличивает временной интервал для успешного зондирования. Увеличивает урон, нанесенный успешным зондированием. <laughs> да, это жестоко выглядит на самом деле. Так, существует усилитель мощности крипта. Отлично, и рывок нужно прокачать. Так, преодолевание реактивной рука позволяет крипта некоторое время скау скаульзить по земле. Реактивный рывок создает небольшой ударный волну с беоя щенок врагов. Нет, меня тоже не интересует, телекинез меня не интересует, мозги, вот мы, не, подождите э -э -э -э -э Тарелка, ну тарелка еще нет смысла, стоп Вот это мне нужно, вот увеличение патрон, потому что их мало Потому что их мало Поехали дальше, поехали, погнали А то все, 10 минут прошло, чуть быстро, задание так выполняется, ну, такая простенькая, простенькая Прикольно выполнена игра, но очень простенько все Так Пригород мечты. Некоторые задания при достижении всех дополнительных целей открывает новые скины. Вон там, кстати, мазочки. Мазочки слизывает, а не мороженку. Так, сенсация американского фастфуда. Правительственные ученые борются с красной угрозой. Улучшая наше питание. С красной угрозой, с коммунистами. Прикиньте, ребят. Хотя не факт. Хотя не факт. Так, что у нас здесь? Кифа, ты должен выяснить, что за межэдговидные ученые. Scientists. Я хочу понять, как они связаны с majestic. majestic. Все. Так, сканируйте ученых. Хорошо, сейчас мы в него превратимся сначала. Вот-вот в вот, этого. Не дотягиваюсь. Вот теперь прекрасно. Меня никто не видит. И Хорошо. Отлично. Так. Это особая приправа, произошла что самые смелое смелые ожидания. Я Так прекрасно. Да, он там про еду все проеду, а проедут не надо, проедут скучно. Scripto. Рипта сейчас отсканирует чей-то мост, нормально все будет Так, отсканировать ученых что там, сюда движется сладкая ледяная пища Однако, по моим данным, он везет теплокровных Что-то там не успел прочитать, я что-то отвлекся уже. Так, хорошо, еще двух осталось Я знаю, что забегал есть нельзя А то, капец так, это первая тачка, что мне надо сделать? Так. Опять ученые. во во Дай мне отсканить что-нибудь мозги, пожалуйста. Ух. У мне не дал сканировать мозги, пока я в этой штуке стою. Серьезно? Он еще один найдет, красавчик. Иди ко мне. Отлично. Психотропные препараты в этом шоссе превратили подобных крыс в наркоманов параноиков. Нифига. Очевидно, ученые занимались разработкой программ контроля популяции для Маджестика. Я бы с радостью приказал тебе их уничтожить, но сейчас у нас есть проблема поважнее. Так, поднимитесь на борт тарелки. Маджестик распространяет среди людей психотропные препараты. Через пункт и пока что у них все идет хорошо Но если местное Кто-то там Местное население Станет озлобленным, запуганным Это будет плохо для нас Для этого задания тебе возможно Понадобится тарелка Конечно, давай поехали Так, уничтожите звезды, уничтожьте конвои Уничтожьте забегалов Какой надо все уничтожить, я понял Воу, воу, воу Нифига он тут стреляет так, ну-ка, иди-ка сюда. Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, полетела. Полетела. Так, ну, сейчас будет, в общем, все быстро и просто. Так, вытягивание. Нажмите вытягивание. А, вытягивать энергию. Да, это я знаю. Надо всех уничтожить. Я еще и мозги буду вытягивать, потому они вдруг умненькие. Мазмазочки-то могут пригодиться. Так, что еще надо уничтожить-то? Ага, вижу. Забирай, забирай. По-моему, он из людишек и так нормально высасывает мозги, да. По-моему, их даже убивать не надо. Блин, так прикольно. Плюк, плюк, плюк, плюк, плюк, плюк. Нет, это реально классно, как бы. Такой звук еще классно добавили, реально. Опа. Вот, они уже разрабатывают что-то новое. А как они знают? Как... Черт, забегаловка too. тоже так Надо откапываться, ок... пока меня похитят. А, я не собираюсь здесь сидеть ждать. Это не присесть, как дедочка. Парации только что сообщили, армия на подходе танки там, все дела. Слава Thank богу! Маджестику слава и фигуре. Какой-то век от войны будет польза. Пора хватать тачки и показывать что Меня никто не остановит. Да, мы его захватим. Мы его мозг захватим и зондируем. Так, если они если... же если... если... армейское имущество Да без проблем Я и дома бы типа уничтожаю, мне это не жалко Примере толк крипто, уничтожь летящие снаряды Воу, надо зажать shift Ага, я так, Ага, воу, круто выглядит Классно, ай, не успел Успел, успел. Так где это э, имущество-то военное? И опа, было а тут теперь посложнее стало. А я я не успел, а, а вот теперь успел, а вот теперь опять успел. Отлично, бонус. Откуда еще летают эти снаряды? Ай прям на него полетел прям на снаряд. Где где где подпитаться-то? Ага нашел. Дай дай дай дай мне энергии энергии энергии. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Отлично, отлично, заряжаемся, заряжаемся. О, ох, вы ж суки. Отлично. Не еще много там, уничтожить надо. Фургоны с мороженым уничтожьте. Так, дай-ка дай -дай я от него это подпитаюсь. Нет, не смог, жаль. Они мои щиты ломают. Подожди, ну питайся. Не на ту кнопку что ли? Глин, отужал Ладно, пофиг Так, подожди Блин, подождите, я не на ту кнопку помню. Это людишек мозги, да, собирать? Да, это да Вот, вот, хорошо пошло Пошла, пошла жара, отлично Сейчас мы подпитаемся немного от танка Пока он не взорвется, походу Блин, как это долго, конечно Но Это хорошо, что я броню прокачал Так, все, отлично, он уничтожен Так, все, армейское имущество все уничтожено Хорошо Отлично. Все фургоны с мороженым уничтожены. Да. Или не все, или походу не все. Ай shift не успел нажать. Well, и сейчас, и сейчас не успел. Так, чем это надо? Ясно видно, что это доставьте агента для допроса. Ага, без проблем вообще. Ай, ай, ай, ай. Я бы о, не успел, ладно До свидульки, ребят А, мне надо было сюда, зачем? Так, ладно, ничего Эти больше не летают Так, она дает сбой, но ничего Мы сейчас быстренько, смотрите, как сделаем Опа, опа Что, нет? Ах, вы суки. Ну, ладно, ничего страшного. Бежим, бежим, бежим, бежим. Так, что он там, где он там? Я вижу, вижу задание. Они так подмечены, то есть это так просто. Я прям вижу самого космоса. Так, я активировал что-то там. Так, за мной. Ай, превратите врага в зомбированного союзника с помощью команды «За мной». Если загибелитизированный союзник вооруженно будет вас защищать и сражаться вместе с новым хозяином, гуманоиду, который следует за вами или вас защищает, ваши агрессивные действия не наносит урона. Чтобы избавиться от загибелитизированного союзника, используйте команду ⁇ Забудь ⁇ Помните, что после этого гуманоид быстро станет вашим врагом. Так, надо его, да, за мной сказать? Отлично. Погнали, мой друг. Я пока зонды поиспользую. Пошли, пошли. Ладно, не буду я зонды использовать. Проще будет их просто отстрелять. Все. Вот и все. Ну вот реально. Знаете, на ком зонды надо использовать? Вот на той... Ох ты ж, сука. Вот так. А, тут кажется, надо не просто... Время, а когда прицел будет достаточно зеленый, нет? Нет, вроде. А фиг знает, когда там надо что. чё. Извини, братюнь, но тебе стрелять не надо. Ах ты ж, блядь. Все, давай, запрыгивай, мы полетели. Он такой там я замахал, нифига. Не понял? Это его типа отпустило? Оу, его током еще зажали, нифига себе. И люди на это вообще не Сдуйся, Клаутерс. You думаешь, что я испугаюсь космического хомяка от переростка? Сейчас be. проверим. Как поступим по-хорошему или по плохому? Выбирай, что ты знаешь про сбитый фуронский you know -фурон корабль. What? Про Sorry, что? Извини, сейчас не детский язык, перейду. Летающий тарелок разбился или ее захватили? Нет, ни единого слова about. не понимаю. А сейчас, что тебе известно про Маджести? Я только одно знаю, мы здесь зеленой шкуру спустим и пнем так, что до Марс с Я не зелен. это оружие, где вы его производите? Сколько всего агентов? В каких еще городах есть ваши люди? Oh! Ах, ты ж сука злость, включи сатизм По-моему, тут нужен мегазон <laughs> мега Так, и что с ним будет? Мне кажется, его сейчас просто расплющит, и он умрет. Что, мартышка, больно тебе? Хочешь, чтобы это прекратилось, да? Тогда расскажи папочке всю правду. По-моему, он умер. Эксперимент, контроль сознания, Роквел, кинул ДНК в зона 42. Б... Фига его выключила просто. Я готов к возвращению на базу Крипто. Мы, Мы отправляемся в Рокко в последний, последний раз. раз. Минутку. Минутку. Сиди с мимо, матрешка. Я сейчас. Минутку. Что он сейчас с ним сделал? Что он сделал? Мы еще успеем еще одно задание, наверное, выполнить даже, прикиньте. так. Федеральный агент похищен. Совет отрицать бегство двойного агента. Тексто. Именно похищен пишут. Так, ну у крипта что можно улучшить? Вот это вот. Щит есть только. Вот погнали, прокачать. Тут будет максимально уровня щита. Прекрасно. Выбор задания. Вот сюда, да, летим? Не, или стоп. А, да, сюда, погнали. Всегда так показывают, он прям так на нас смотрит. Такой. Ну, я полетел. Зомби не доросли из космоса. Или не дросли. Я думаю, не доросли. А так это не доросли, да. <связанная> меня от этого <связанная> тухого городишка, так что тут ничего не происходит. И танцевать нет, рап ни, ни, рап и, и рок-н-рол не, не играет. Ладно, хоть забегал, в кюрике есть музыкальный автомат. Для меня не музыка, не как золотой дождь. И слова три золотые детки. Там снаружи огромный мир. а мимо нас вся жизнь проходит. Как же нам отсюда вырваться, Бир? Этот город-болото для вольных сердец. Я весь горю. Новая жизнь вам нужна, ребята. Имя, новая right? жизнь и новая цель. Точнее. Ты когда-нибудь думал про насбезопасность, oh, нас? Пора зарастать Ромео, вокруг тебя красные, а не повсюду филлионы. Дай им боля, думаешь, ты долго носил школьную форму? Вы серьезно? Вот, держи буклет. Там все подробно рассказано о том, как защищает родной край отношествия коммунистов. Спасибо большущая Точняк. Вас говорят. Блин, блин, вот это настоящий Настоящий американский герой. Оу. Так, а к чему это было? Последний Кажется, ни одного цепляка в этой вонющей дыре. А как там наша Смотр на. К запуску готова. Прищаваки, ни механики, ни слова, не духов. Вот детишки удивятся на шестой бобине. Герой Любовник вдруг превратится в дворца. Отлично работа, агентка. Как раз вовремя. Санта создать не будет, Так что гони на краске, ясно? Так, точно. Интересно, кто это рядом с ним? <служит> так, похоже, секретный агент получил приказы от типа в очках Мне взорвать этих уродцев? Отправляться в открытый эксперимент Спасибо, Крипто, но у меня уже есть идея получше Видишь, площадь с большим экраном Гумауды приезжает туда на своих транспортах. внутреннего сгорания смотрит проекты изображения для развлечения А что же еще делать-то? I suggest we beat Majestic. Но мы перетянем хитрость непонятного дела, Маджестика на себя. Так, отлично. Теперь можно пешочком добраться. Ой-ой-ой, ой, чуть ему мозги But не взорвали. Exactly an anyway. Так, no ну меня видит, но мне пофиг, я уже человек. Так, убейте агентов, охраняющих открытый кинотеатр. Да ща вообще без проблем. Знаете, как мы это сделаем? По красоте. Смотрите, и... Оп, А я тут ни при чем, они просто взорвутся мозги. Мои мозги, вот и все. Отлично. Так, а других мы что сделаем? Правильно, просканируем просто. 105 машин. А, фух, есть люди, есть людишки. И, опа, изи. Просто изи. Главное, близко к ним не быть. Мои мозги, мои мозги. А, ага, хорошо. Вот это, конечно, я планизический продумал. Так нужно кого-то отсканить? Нет, нет, не надо. Прекрасно. Фронтские мозги очень хорошо выручают. Так, тут машина и тут машина. А, мои мозги. Так, прекрасно. Стал специальный фильм, который точно понравится зрителям. Забери его, сделай милость. Ты этих тарелки опять, да? Check. Так, я тут Unbridled через забор не перепрыгнул Такой фильм-то? Идти, что, к тарелке реально? It. Сейчас, блять, реально А, нет, стопы. Фух, повезло, повезло Это хорошо А как эта штука выглядит? Как квадрокоптер просто <laughs> Блин, почему он не в человеческом обличии? Было бы класснее, если бы он сейчас был бы в человеческом обличии Даже говорю квадрокоптер ну я же говорил Ну просто более крутой, ладно Это, типа то, что мы ищем? Или он сейчас типа такой включит и фильм начнется? Now, так, а теперь распакать поудобнее вас ждет просветляющая the... программа the... имени Empire. фараонов Так, и что мне делать? А чё, они уже по мне стреляют? Нет? Блин. Они уже по мне стреляют. Ну ладно. Так, что мне надо? Защитите проектор, убейте агента, используйте... используя полицейского. А, э! Подожди. Ладно, ща, ща, ща. Ага, хорошо. Хорошо. Ага. Сейчас мы, сейчас мы очень много полицейских сделаем. Это будет классно. А, стоп. То есть всего один полицейский может быть. Блин. Да ладно, нифига, он тут это. Она тут мозги их разрывает, что ли? Нифига себе, мне нравится, прикольно. Да, так, пока будем этих убивать. А хоп, пусть, пусть стреляет по этому. Да застрели ты его, ёшка. Конечно, это не очень работает, судя по всему. Теперь, если он его убейте агента Вот, убейте полицейского используя агента, нифига. Жестоко, жестоко. Так, а где агент? Хоть один Хоть один агент есть? Поблизости Нет, не ты Вот ты Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. быстрей Отлично Сейчас я почти всех хожу Давай, достреливай, достреливай Ну хоть кого-нибудь достреляй ты уже Ах ты что, мразь, кусок Че, мы прошли? Мы прошли Задание не успел выполнить Блин, а было прикольно, а было прикольно Так Фуроны набирают обороты, сериал знакомился с фуронами, поравился всем. Вау, нифига себе. Сериал подумали они. А заканчиваем подумали мы. Да, все, на этом все. Я пока посмотрю, почитаю апгрейды, что мне больше надо, что как. Спасибо за просмотр, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Пока-пока.